Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. Наконец-то прошли все праздники. Новогодь, в том числе и китайский Новый Год совсем недавно отзвенил. Поэтому приступаем к новым делам. И в настоящее время вам будет представлено светильник, так называемый RGB, но еще и с белым цветом для того, чтобы создать обстановку. Причем он напольного типа и в данном случае пришел из Китая. В этом не поучаствовала Почта России. Как видите, у нас упаковочка в нормальном состоянии. И все это пришло ну, относительно быстро, ибо две недели задержали доставщики на дверей. Поэтому вот такое вот случилось. И давайте посмотрим, что из себя представляет данный светильник. Светильник, он двух форм. Управление первое это при помощи пульта и второй при помощи смартфона, но через Bluetooth есть версия Wi-Fi. Да, почему брал я именно такой светильник? Потому что существует на рынке множество вариантов. Но все они отличаются тем, что у них нижняя часть не компактная а в виде 50 сантиметровых двух антен, которые ее удерживают всю эту конструкцию. Причем даже основная антенна где-то метр сорок она поставляется целиком. И иногда, сами понимаете, при транспортировке могут возникнуть разные случаи в том, что у вас все нормально, довезут yeah. до вас. Но в данном случае у нас... возвращая часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Shops, Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. клип. Shops Состоит из нескольких сочленений. Вот такая упаковка пришла. Здесь у нас написано, что умная напольная лампа. Здесь у нас существует несколько режимов. Это динамический режим, то есть при помощи музыки можно цветомузыку составлять. Вернее, даже пикап, ритмик, то есть при помощи музыки. А динамический, то есть он может быть и как статический, так и переливной. Вот как вот сейчас он два светильника, которые мы рассмотрели чуть ранее и представили на этом же канале в виде отдельного видео. И также вот есть небольшая спецификация, вот что из себя представляет LED-светильники. Лента 550, драйвер RGB i7. Дальше 12 вольт у нас потребляет 1 ампер, потребляет он от 85 вольт до 265 вольт, может использоваться в разных Странах, Причем подставляется с разными вилками. Конкретно две, по-моему, китайская и европейская. Температура от минус 25 до 85 градусов. Угол биения 160. Управление 10 метров. И связывается при помощи Bluetooth. Есть еще, по-моему, Wi-Fi версия. Как вариант. Дальше, что она связь представляет. Вот здесь вот продемонстрировано. То есть, есть сертификация сделана в Китае. Все остальное тут. Фирму производителя вы увидите, потому что производит это один завод. И внутри нас встречает ну, первый пульт такого плана, стандартный пульт. Здесь используется два типа. Батареек стандартных, плоских. Это 2025, CR и CR2032. Ну, 2025, может, найдете, но самый простой вариант CR2032, который используется в системных блоках, ну и в большинстве гаджетов. Поэтому никаких проблем с ними нет. И давайте, кстати, сейчас посмотрим. Есть там три что-то. Как видим, пустые. Не положили, но я вот заранее подготовил. То есть вот у нас. Нотарейка 2032, которую мы сейчас сюда установим для того, чтобы впоследствии опробовать лампочку, что он из себя вставляет. Жалко, что нету язычка, но язычка нету, потому что для того, чтобы транспортировать с аккумулятором, чтобы он не разрядился. Это можно делать самому, для того, чтобы предотвращать разряд батарейки. Так вставляете и все. У вас никаких проблем нету. но это можно сделать и самим, с какого-нибудь блистера. Вот такой вот у нас здесь пультик находится. Дальше следующее, что у нас здесь. Находится база, вот такого она плана. Здесь типа поролона. Здесь включение штекера для зарядки. Дальше вот контактная база нарисована. Гранение нарисована в виде медных. Контакта. Здесь вот есть микрофон, чтобы изображать в виде ритмов вашу подсветку, скорее всего. Вот такая база, она достаточно весится, маленькая, небольшая. Здесь где-то 12 на 12, она в треугольнике, равностороннем. Ну, условно сказать, трехугольник, а тут стороны, они закруглены, имеют радиус. Вот такая база. Дальше инструкция лежит, сейчас мы глянем. Да, здесь вот есть приложение которое называется Happy Lightning, благодаря которой вы можете управлять через Bluetooth со смартфона различными режимами продемонстрированы вариации на тему предпособлен для андроида 4.3 и выше и для яблочников iOS 8.0 и выше тут расписан пульт что из себя представляет клавиши и также продемонстрированы вот эти вот сосленительные трубки, внутри которых находи, находится светодиодная лента вон здесь они даже подписаны, нумерация есть первое обязательно втыкать в базу вот как это все дело выглядит сочленение 1, 2, 3, 4 подключается так, и инструкция на английском языке китайского в этот раз не повезли кому-то может и не повезет, вот такая инструкция так, следующее, что у нас сетевой блок питания Здесь представим такого типа. Как говорил, 12 вольт, 1 ампер и от 100 до 240 написано. 0,3 ампера максимум. Если посмотреть внимательно. И стандартный штекер. Длина, кстати, давайте проверим, посмотрим сколько длина данного штекера. Ну, наверное, около полутора метров. Ну да полутора метров полтора метра здесь будет для того чтобы вам подключить поэтому далеко нужно иметь розеточку для этого и еще что находится у нас внутри под картонкой это вот четыре сочленения давайте лишнего берем Так, вот первое сочленение, здесь вот контакты, и вот здесь, если видите, написано один. и давайте это проделаем момент самый важный, первый вот здесь вот есть, а, давайте сначала оденем, а потом это дело проделаем следующее это у нас конечный здесь также есть контакты четверочка он там написано и верхняя часть продемонстрировал так вот это вот третья часть то есть по сути ее нужно Очленили. И последняя, четвертая часть, а вернее вторая, здесь тоже есть контакты, видите, не видите, написано двойка, и это непосредственно идет к первой базе, которую мы уже установили, меня в виду, первому сочленению. Так, и последняя. Так, вот такая вот у нас лампочка. Да, еще один момент. Вот этой вот белой части, где у нас идет, осуществляется освещение, освещение, то лучше ставить к той стене, которую вы будете освещать. Ну, либо как вариант, можно, конечно, и вперед пустить, но весь смысл, то, что это именно освещает стену, тем самым дает блики необходимые для того, чтобы создать какую-то атмосферу, среду. Так, давайте сейчас мы ее подключим и включим и посмотрим, как осуществляется свечение помощи данной лампочки. Итак, приступаем. Так, я вам продемонстрировал умную лампочку для пола высотой 1,40 м, которая предназначена для создания атмосферы с помощью динамических режимов различного свечения, статических режимов различного свечения, в том числе и белый вариант. И данную лампу мы проверили, и также для создания динамической атмосферы во время звучания музыки